Добрый день Второй день такой легкий морозится И ветерок такой нежный, нежный. По сравнению с предыдущими Думаешь, что вот все таки меняется Наверное природа События развиваются очень стремительно Поэтому хочется поделиться Некоторой информацией Значит, Вчера Одному из гончаров Удалось обнаружить Луч Энергию, так скажем Которая вот С приходом эры водолея То есть идет на землю На его пути стоит некоторая Установка ну, Типа зеркала или что-то В ну, общем, препятствующему проникновению на нашу землю Ему удалось Вчера протащить через эту систему Этот луч И почистить В принципе и луну, и землю И по Так скажем по некоторым показателям это реально подтвердилось. Кроме того, наблюдая, как работает данный луч, Вот при этом этот луч закрывает всю землю, накрывает, способен накрывать. И вот эта вся защита, которая при чистке произоходила стоит над нашими друзьями, то есть лопалась как пузыри. Поэтому я так, на данный момент, те, кто зол на наших друзей, можете поработать, отправить их на больничные койки. Это уже ваше намерение. Кроме того, этот же луч, получается, пробудил из шамана. То есть энергии пошли, то есть они все равно идут, тем более сегодня 22-е. Кроме того, события на меня начинают выходить люди, которые с способностями намного сильнее меня. И, так скажем, не сомневающиеся, но... В принципе, мы все сомневающиеся в чем-то. То есть достаточно некоторой поддержки, и, получается, люди сворачивают горы. Поэтому... Событие развивается достаточно стремительно, то есть и то, что будет чистка, то есть надо только аккуратно, чтобы не сразу, не всем скопом пошли, то есть ну как бы сдерживать. То, что наши друзья, которые собирались в принципе прийти, видимо вчера этим лучом подожгли уши, и пока я так понимаю, что они на стреме, так как говорит, ну так скажем, расслабляться пока... Рано, то есть, грубо говоря, завтра-послезавтра наблюдаем на всякий случай. С этой защитой, которая мешает пропускать, я попробовал поработать как вот по удалению из тела, ну, так скажем, инородных предметов. В принципе, хозяева данного предмета согласились его разобрать. То есть, ты, те, кто видящие... То есть, посмотрите, если чего, зачистите там остатки какие-то, вдруг мешающим проникновению этому лучу. лучше он безопасен для земли. То есть, некоторые скажут, он уже структуризирован под наши вибрации. Так что, как говорится, просто делюсь информацией на эту тему. Кроме того, еще появилась одна реперная точка 30 декабря. Но ну, это надо еще обсудить. Я думаю, там... Пойдут а еще больше изменения. Все. Счастья, радости, спокойствия. Я Русь. Благодарю.